Здорово, это снова я. Мне понравилась ваша реакция на мою последнюю озвучку, и многие захотели продолжения. Лайки и комментарии говорят сами за себя. Также в опросе в конце видео люди голосовали оставлять ли голосовые эффекты у персонажей, и большинство вам ответило «да». Ну, раз народ просит можем опадать. Сразу извиняюсь, что выкладываю озвучку так редко, на прошлой неделе мне было просто лень, ну что поделаешь, ну такой я человек. А также, я заболел. Даешь шутку про коронавирус в комментарии, мать вашу! А вторая проблема, это винда. В субботу она почему-то захотела, чтобы я поменял пароль на компьютере, которого у меня отродясь не было. В воскресенье она попросту отказалась пускать меня в систему, и мне пришлось перестановить винду. Я ее перестановил, настроил. И уже все шикарно. И как-никак, эта звучка вышла. И будут еще, конечно. Я попытаюсь сделать еще одну на этой неделе. Ну, попытаюсь, сильно сказано. В любом случае... Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не, не поставит, будет сосать. Приятного просмотра. Наша жизнь, на самом деле, простая иллюзия. Мы существуем только благодаря случайности. Мы ожили благодаря чистому злу по имени кошмар, который был уничтожен и назад в Каждый из нас имеет честь его души, и поэтому мы должны атаковать нашего охранника. Если он вернется, не будет спасения ни для кого. У меня есть еще одна важная вещь. Я не знаю, что это здесь. я не могу сказать. Или... неважно. Очень интересно. Потому что я чувствую присутствие незнакомца в последнее время. Я думала, что это просто мое воображение, но ты изменила мое мнение. Есть еще одна вещь, что я думаю является частью тайны. Я имею в виду это загадочное устройство, которое находилось в голове спрингтрапа. Кто хотел контролировать и мучить его? Невозможно. Они не знают, что мы живы. К сожалению, да. Это должен быть один из аниматроников. Я не вижу другого варианта. Один из нас хочет на фрикетном. Это не имеет смысла? Да, Чика, ты подозрительные вещи? Да. Какое-то время прикрятие больше не работает для меня, и я могу двигаться в течение дня. Все это должно быть связано с друг с другом. Я чувствую угрозу. Наступать что-то зловещее и опасное. Все факты подтверждают это. Тойчика, спасибо за внимание. Теперь можешь идти. Теперь мы должны подумать над этим. Тойчика, погоди. Я верю встречался сюда Фредди много Он сопровождал меня очень долго. И он дал мне след, который помог нам. он всегда помогал. в Он рассказал мне историю, как все начиналось. Я знаю, что эта сфера в этом месте, которая сдерживает кошмар. Жэдо Уфлети сказал мне, что я должна получить эту сферу, потому что это очень важно. С помощью этой сферы мы можем уничтожить кошмар нас навсегда. И он никогда не вернется. Так чего же мы ждем? Ты знаешь, где он? Да. Он показал точное местонахождение сферы. Тут. Это старое тело кошмара. Сфера должна быть в челюсти. Тут пусто. Как это возможно? Кто-то его забрал. Я понял. А это что это такое? Что? Это устройство. Я не знаю, я без этого был впервые. Время начать расследование. Я остаюсь здесь и попытаюсь понять, что это такое. Я попытаюсь найти того, кто взял свет. Тойчика, подожди. Это, это очень важно. Посмотрим, что это нас. Белого! Ты кто? Мой господин возьмёт пишите -то. Что ты будешь с этим сделать? Райл Ворд загорит внутри твоей головы. Магонечно после столько лет он будет освобожден. С помощью этой силы. Нужно последнюю вещь. Все они подранники в этом стану. Этой силой достаточно, чтобы освободить великую силу. Я сделаю тебя? Не получится. Твою! Некоторые Я чувствую, что-то пошло не по плану. Он... Марионетка? Что происходит? Помогите! Мангл? Что случилось? Энто скелет атаковал и оглушил меня. Я не помню, что произошло позже. Я проснулась в офисе ночного охранника и пробовалась сюда. У меня снова ноги. Я помогу тебе. Моя листья выполнена. Программа завершена задачу. Система будет отключена. Что случилось? Кто-то нас атаковал. Да, никого все почка. Это... невозможно. Oh, это и uh, Я не могу поверить про Здравствуйте, мои маленькие друзья. друзья. Наконец-то я, я свободен.